Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем бактус нитки у меня кто помнит из обзора турецкой пряжи у меня два мотка вот такой вот секционной пряжи 220 метров 100 граммов Цвет, если аж 19 18 картопу и состав 51 процент акрил и 49 процентов шерсти 5 миллиметров 2 мотка у меня ее крючок 2 миллиметра но ну, это на обвяз. начинаем с 3 петель 3 петли я набираю делаю узелок и вяжем первый ряд лицевыми петлями по сути тут одна лицевая получается второй ряд изнаночными но начинаем со второго ряда добавления вот здесь перед кромочной петлей мы делаем воздушную петлю и провязываем кромочную Следующий ряд, третий. Мы делаем вот таким вот образом впереди вязание воздушную петлю. И вяжем ряд до конца. При этом кромочную провязываем лицевой, воздушную петлю лицевой. То есть все лицевыми. Изнаночные. Далее поворачиваем. Изнаночный ряд. Перед кромочной в изнаночном ряду делаем воздушную петлю и провязываем кромочную в лицевом ряду делаем воздушную петлю перед вязанием и вяжем до конца ряда продолжаем таким вот образом расширять вот эту сторону смотрим мои хорошие начинали мы с трех петель теперь у меня здесь 11 петель вот когда у вас будет 11 петель мы изнаночный ряд Вяжем лицевыми петлями. При этом не забываем в конце перед кромочной делать воздушную петлю вот таким вот образом. В лицевом ряду. Вот эти добавления идут всю всю работу, все вязание. То есть в начале лицевого ряда мы делаем в начале воздушную петлю в изнаночном ряду перед кромочной провязываю две петли вот эту воздушную и кромочную лицевыми петлями далее вяжу таким образом накид 2 вместе накид 2 вместе накид две вместе две вместе лицевая и кромочная изнаночная вот такой вот ряд у меня изнаночный ряд вяжу снова лицевыми петлями все лицевыми и накид тоже провязываю лицевыми петлями перед кромочной делаю воздушную петлю далее снова переходим на лицевую гладь то есть лицевой ряд лицевые петли изнаночный ряд изнаночные петли при этом в изнаночном ряду мы делаем первый зубчик. Закрываем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять петель. Вот он наш первый зубец. И далее вяжем по узору э, лицевой гладью. Сейчас мы в изнаночном ряду эти 5 петель мы всегда будем закрывать в изнаночном ряду после вывязывания вот этого узора девчонки воздушная петля изнаночная продолжаем вязание лицевой гладью смотрим провязала я 6 ряду видите вязание довольно свободное, я поэтому и выбрала спицы потолще чтобы было воздушное такое рыхлое вязание. провязала я 6 рядов 1 2 3 4 5 так еще вяжем 7 проверяем после узора у нас всегда должно быть 7 рядов 1 2 3 4 5 6 7 и теперь мы в изнаночном ряду вяжем лицевую лицевыми начинаем снова наш узор вязать в лицевом ряду провязываем кромочную и воздушную петлю лицевыми и начинаем делать накиды и провязывать 2 вместе здесь видите здесь у нас лицевой не осталось то есть здесь просто провязываем кромочную когда как у вас получится изнаночный ряд тоже вяжем лицевыми И переходим на лицевую гладь теперь мы вяжем в лицевом ряду лицевыми в изнаночном изнаночным довязывая ряд лицевыми и здесь вот теперь я делаю снова вот эти убавления 5 петель тут и будет такой вот у нас раппорт 1 4 5. продолжаем вязание выполняя вот эти уголочки а здесь добавляем такие вот, вот образы. Так, мы хорошие показывая промежуточный этап видите вот здесь вот у нас получается такие зубчики там где мы закрываем по 5 петель а здесь просто такая плавная линия уходящая как бы и весь бактус у нас уходит как бы в правую вот так вот в сторону но при этом расширяется Вяжем дальше до нужного нам размера, при этом делая вот эти зубчики все время, все время добавляя справа петли. Смотрите, девчонки, вот так вот оно расширяется. Связала я вот этих уголков раппорта 20,26. Видите, так оно идет наискось. И теперь я все петли закрою до конца. Очень мне нравится вот это сочетание цветов. Безумно нравится. Вот. вот такая вот заготовка. Теперь я закрываю все петли после 26 рапорта. Остался у меня вот такой вот маленький клубочек. Он мне нужен для того, чтобы обвязать по кругу все крючком. Сейчас я закрываю петли. И потом покажу вам, как отвязать. Закрываем свободно, чтобы край был такой эластичный. Достаточно свободно закрываем петли. Вот закрыла я все петли. Видите, осталась у меня последняя петля, которую я одеваю на крючок. И буду вязать рачим шагом, так называемый. Поэтому двигаемся слева направо. Вводим крючок в петлю, вытягиваем, провязываем две вместе. Снова. Вытягиваем, провязываем две вместе. Вытягиваем петлю, провязываем две вместе. И так передвигаемся по всему нашему периметру. смотрите обвязала я с обеих сторон по кругу этим рачьим шагом вот так вот он выглядит красота неимоверная на мой вкус вообще я довольна и цветом и так, тем как он выглядит так теперь я вам еще промеряю вот это самая длинная сторона Самая длинная сторона у меня 2 метра 30 сантиметров, вот это зубчатая сторона, метр шестьдесят где-то, и короткая сторона, вот она, там где мы закрывали петли, она самая короткая, она у меня, вы меня научили все промерять по итогу почти метр где-то 98 сантиметров вот такой вот у меня бактус, девчонки еще вам покажу конечно соответственно фотографии на манекене вот заверните по-своему как хотите если хотите прям совсем на шейный такой платок маленький пожалуйста вяжите вот вы вяжете начиная с маленько с этого угла и вяжите сколько считаете нужным вот вот такой вот бактусик, девчонки, вяжите, не пожалеете, я очень довольна. Все, соответственно, выставляем в Инстаграм, хвастаемся, я смотрю, радуюсь за вас, из-за себя, и все, и все счастливы и довольны. Я с вами прощаюсь, с вами была Вика, школа рукоделия, всем пока-пока!